Все мы делаем ошибки. Некоторые меньше, некоторые больше. Но его ошибка, порожденная невинностью и напитанной гордостью, была самой большой и самой ужасной из всех. Все, что принадлежит тебе, мое поправь. Тебе не изменить судьбу. Считается, что когда принц отправился на остров времени, чтобы избежать смерти, он вернулся оттуда один. Амулет был уничтожен, Дахака усмирен, императрица мертва, а принц, наконец, обрел свободу. На самом деле все было по-другому. Правда в том, что принц хотел спасти меня от смерти. Он освободил меня и обрек нас всех на гибель. Принц, такое будущее казалось радостным, но кое-что изменилось. Не волнуйся, Калина. В Вавилоне ты будешь в безопасности, обещаю. Смотри, мы почти дома. Наш корабль погружался в воду гавани. А принц обнаружил, что город, в который он вернулся, разительно отличается от того, откуда он отправлялся в путь. Порт, обычно кишащий народом, был безлюден. Перед глазами представали лишь забрызганные кровью навеса и выбитые двери. И никаких следов обычного портового люда. Ни купцов, ни нищих, ни рыбаков. Это место в руках других. Принц шел по разрушенному безлюдному району, и его преследовали картины прошлого. От портовой таверны, где он провел так много веселых ночей, теперь осталось лишь пепелище. А останки гордой армады Вавилона, которую не раз выходил приветствовать, Успокоилась над ней врата. Везде следы битвы. Но где же стражники Вавилона? Что с ними случилось? Почему? Всякий раз, когда я попадаю в беду, у меня в руках не оказывается хорошего мяча. Ладно, это лучше, чем ничего. Айлина! Нет! В город теперь не войти. Мне нужно забраться на эту осадную башню и попробовать проникнуть оттуда. и тех, кто проходил здесь. Они желали зла моей семье. Четыре недели я провел в море. И каждый день думал о том, как вернусь в Вавилон. Но ни разу я не представлял себе такую картину возвращения домой. Война. Это единственный ответ. Но с кем? И за что? что не любовь вела его, лишь долг. Он был в ответе за случившееся. Он дал слово, но оно было нарушено. Принц хотел исправить это, как исправлял свои предыдущие ошибки. Вне всяких сомнений благородная цель. Благородная и эгоистичная. Ведь двигало принцам лишь желание унять собственную боль. Я знаю эти улицы. Вернее, знал их. Я не должен отставать от Кайлины, если хочу выяснить, кто в этом виновен. Добрая Аша, что стояла за прилавками, продавала фрукты и цветы. Где мальчуган посыльный, шумный и озорной, как все дети? Погибли. Все погибли. Тут все стало чужим. То, что когда-то было таким родным, теперь исполнено горем. Что здесь произошло? Сейчас я должен был отдыхать, наслаждаться покоем после долгого путешествия или беседовать с отцом. А вместо этого я должен бежать и прятаться, красться по своему городу, как вор. Принц приближался к тому месту, где держали меня. И вот он услышал голос. Тори отсюда. Много лет назад мы с Махараджи Индией отправились на остров Времени, чтобы раскрыть его тайну. Мы увидели безрадостные пустынные руины, залы были бездумны, хранители острова обратились в песок, странные письмена украшали стены залов, истории, в которых говорилось об императрице Времени. Но следов этого загадочного существа мы не нашли. Но в Индию мы вернулись за Пост. Типа, мы не нашли. Но в Индии мы вернулись с другую посту. Пустые песочные часы, украшенные драгоценными камнями. Книги. Какие секреты в них хранились? Уже тогда я был стариком и знал, что жизнь моя подходит к концу. Эти книги подсказали мне, как стать бессмертным. Но мне нужна была сущность самой императрицы. Могущество песков. Дано было на синий Но порой. Четыре недели назад держал, что заявился, и быть мне разной картиной. Он шептывал во сне. Он звал меня сюда. Вавилон. Но у Махрады не было таких людей. Он не позволял мне отлучаться. И я убил его и забрал себе его королевство и его армию. Теперь ничто не могло остановить меня на пути к заветной цели. оружие и безрассудно бросился в бой чтобы спасти меня казалось предыдущие приключения ничему не научили его а может быть он просто был ослеплен страхом и яростью вот как это случилось вот так я умерла нет Ты, должно быть, принц Персии, который вернулся домой. Боюсь, слишком поздно. Думаю, у меня есть кое-что твое. Дошла Нет! Калина!